Сегодня я предлагаю вам прогуляться по променаду и посмотреть, что работает, а что нет. Накануне открытия сезона. Берлин занимается анимацией на бассейне. Который у нас все время работает. Вот так вот. Американка. Сегодня очень много людей у нас на задних песках. Все гуляют. Не все раздеты, конечно. Но на пляже тоже очень много людей. Кафе работают. Отели, к сожалению, не все работают. Ну вот обычный наш закрытый бассейн работает. А, да, да, да. Ресторан работает. Хорошо. А Антропе Парк В ремонте Ну красиво делается Поработится Вот вистомары не работают Почему-то до сих пор Вот салиметы Так, а вистомары не работают На пляже у них тоже Никого нет так, сейчас спрашиваю здесь. Добрый день. Добрый день. А имеете ли открытки с вид, вид на Моретто? Нет, нет. нет. Верси. Тут, видишь, только остались магнитики. Вот ресторан открываем. Да, вот он, красавчик. Вот его меню. А вот у нас идет уже полага. -а -а -а. Собачки лежат, спят спокойно, никому не мешают. Пратвищ, завой! Вот этот ресторан открыт. Какие розы расцвели, говорит старушка. Саду у дяди Ваня. <свят> И все перенюхал уже. А? А, вон там посмотри какие большие. А вы ты какой цвет? Доступность на сторону или на Вот он наш розарик местный. Розарий с маками. Стороны не работают, зато птицы здесь ведет к нему. Вон ласточки, смотри. Этот работает. Ха -ха -ха. Вот и злотнокутка работает, как всегда. Вот этот турок всегда работает. Очень давно. И самый первый. Тут все мертво у нас. Атмосферный ресторанчик. Уже готовится. А может, даже уже и работает там свет, горит? Да. Да, то есть тут можно уже что-то поесть. Печу на огне. Что сомневается? Салаты, супы, фиши. Вот этот пока не работает в кафе. Вот пока бар не работает. Такой атмосферный. А вот это вот, смотрите, это русалка. Блин. А бассейн еще не налили. Надо я думаю, нальют. Это пляж Адмирала рядом. Красота. Это фонтанчик очень красивый. Вышли на пляж. Вот так выглядит наш пляж к вечеру. уже, правда, все искупались, кто хотел. Но некоторые загорают вообще. Это мои любимые розы. Нигде я таких не видела, только здесь. Красиво. Поздновато мы пришли. Красные. Какой аромат. Сказка. Видим. Адмирал открылся. Наконец-то появились признаки жизни. Бассейн работает, право ездят. В общем, все как всегда. Банкомат работает. Кафе Адмиральское открыли. Ну, значит, жить будем. Так, ну что, мы в кафе Адмиральском, сейчас проходим мимо, ждут много людей, вот стоянка, стоянка заполнена частично, магнолии скоро расцветут, почему не цветут магнолии, все на месте, красненькие деревца тоже, клюны, ой, какое красивое дерево, правда? Я его каждый год снимаю, по-моему. Это адмиральский вход. Ну что-то жизни я не вижу здесь. А открыто интересно. Вот сейчас только так. Раз. Раз. И да. Я же говорю, работает. Вот кафе работает. Чифлишки. Там. Видишь, там народу сколько много. Что-то Это наш магазин. Конец живота еще не открылся. Не знаю, откроется в этом году. В прошлом, по-моему, так и не открылся. Ах, как красиво. Красиво цветете. Нюхайте, нюхайте. Нюхайте. не укалитесь только. Ах. Ах, Ах вы как откинулись-то. Едем на колеснице. Вперед! Ждут детей для игр. Мы немецкие барни работают. Птички поют Интернационал Работает Интернационал Здесь работает, такси стоят Машин полно И так не работает Что ты меня поддерживаешь? Но. Магазин Экзот Бутик Экзотик Сейчас мы идем выпить пиво на диванчике, капучино, кейк, вот такой кафе на златные кот Такой у нас сегодня ценник мидии 13,90. Так, ай-ай-ай, ца Цаца Вот ца -ца. ца -ца 8,50. Слушай, это не по Да, Абсолютно. На них даже и нет, по-моему. А у тебя большая или маленькая камера? Маленькая. А, а нет, 250. Кока-колу и кофе. Кофе.